Здравствуйте, друзья! С вами Наталья Пугачева, практикующий психолог, астролог, преподаватель БАДЗИ. Продолжаю знакомить вас с материалами нашего нового курса БАДЗИ и ИДЗИ, освоив который вы сможете по-новому, как бы под другим углом оценить потенциал своей карты. Финансовое состояние, здоровье, личные отношения. И вы сможете сделать это так, как это было бы достаточно трудно сделать с помощью других техник. Ведь подсказывать, направлять вас будет сама книга перемен канон древней китайской мудрости. Книга перемен не только расскажет вам о себе, ваших близких, клиентов, но и даст конкретные рекомендации о том, как правильно себя вести в той или иной ситуации, какие возможны варианты ее развития и чем они обернутся для человека. Идзинь или книга перемен – это не только бесценный источник информации, но и возможность влиять на судьбу. Конфуций так оцени, оценивал и Идзинь. Если бы мне удалось продлить жизнь, то я бы отдал 50 лет на изучение перемен, и тогда бы не смог э, совершить ошибки. Вот так он сказал про книгу «Перемен». Попробуйте и вы вместе с Идзинь изменить свою жизнь к лучшему. Ждем вас на курсе, его материалы будут полезны и профессионалам в Бадзи, и тем, кто еще не знаком с китайской астрологией, но хочет получить инструмент влияния на судьбу и возможность консультировать. Записывайтесь на открытый мастер-класс, и вам придет предложение на участие в закрытой группе по самой Привлекательные цене. А сегодня я, как и обещала, покажу на примере карты Леонида Агутина, как можно через идзинь прогнозировать благоприятный период роста и творческих свершений. В изинь есть целый ряд гексограмм, которые обещают человеку возможность продвинуться, заработать, повысить свой социальный статус. Ну, точно так же, как и есть гексограммы, говорящие об упадке, затруднениях и даже разорения все эти гексограммы мы будем подробно разбирать на курсе. Так вот, одна из наиболее благоприятных – это гексограмма номер 46. Она называется «Рост» или «Подъем». И ее мы видим в карте Леонида Агутина в столпе месяца земляной газы, в которой он родился. Его карта перед вами на экране. Гексограмма «Рост» Настраивает на повышение статуса, благосостояния, но при условии, что человек будет прикладывать усилия и стремиться к этому профессионализму. Мы знаем из БАДЗы, что столб месяца наиболее активен в возрасте примерно от 20 до 40 лет, поэтому на это время можно и прогнозировать профессиональный рост Леонида, ну, обладателя карты, в данном случае Леонида Акутина. Попробуем сузить временные рамки, посмотрим десятилетние такты удачи, когда они дадут добро, чтобы творческий потенциал карты реализовался. 20 лет Леониду исполнилось, когда он был в такте металлического петуха. Это 62 гексаграмма, она называется... Малая чрезмерность – это м, переходное время от малого к большему, когда человек будет развиваться, строить планы, заявлять о себе, но вряд ли у него получится прям взлететь очень-очень высоко. В эти годы Леонид Агутин заканчивает институт по специальности режиссер эстрадных театральных представлений, занимается композиторской деятельностью, участвует в редких сборных концертах, музыкальных конкурсах. Летом в 1993 году на фестивале в Юрмале Леонид Агутин занял третье место. А вот когда в 1995 году пришел такт «Водяной собаки», тогда пришла настоящая популярность. Началось восхождение Леонида на музыкальный «Олимп». Со столпом «Водяной собаки» приходит гексограмма «45». Собирание, которое открывает путь к успеху, зрелости и процветанию. Собирание приветствует все формы объединения людей для достижения поставленной цели. Это время командной работы, это не для одиночек. В это время Леонид начинает выступать в дуэте с Анжеликой Варум и становится известным на всю страну. Прекрасная пара с неповторимыми образами начала сотрудничать в 1997 году. Постепенно их творческий союз перерос в семейный. Так реализовался потенциал удачи и успеха, заложенный в карте Леонида Агутина, и, что важно, поддержанный именно действиями самого человека. По времени это произошло, когда гексограмма такта, приходящая энергия, поддержала гексограмму столпа месяца, карта рождения. Очень напоминает технику Бадзи, правда? Но только здесь все легче и понятнее. Нет божеств, структур, столкновений, фасцы. Только образы их толкования. А познакомившись а, с содержанием всех гексограмм, вы без особых усилий сами научитесь определять благоприятные и благоприятные периоды в жизни ваших клиентов. А если будет нужно, давать им действительно ценные советы и рекомендации. А на сегодня это все. С вами была Анталия Пугачева. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Впереди еще самое интересное и до следующего видео.